Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Сегодня воскресенье 11 часов, и я, как всегда, с вами, профессор Пучков, в прямом эфире. И мы сегодня с вами будем разговаривать на тему хирургического лечения, гинекологических заболеваний, хирургических заболеваний, заболеваний колоректальной зоны, онкологических заболеваний. Я, как всегда, готов ответить на все ваши вопросы. Какую-то конкретную тему мы не будем придерживаться потому что, я думаю, накопилось огромное количество тех тем, которые вы хотели бы озвучить сами. Вот. И я готов вот в трех соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграме сегодня с вами общаться и отвечать на все ваши вопросы. Для тех, кто присоединяется к нам впервые, я хочу отметить, что я работаю в Москве, в Швейцарской университетской клинике, профессор Пучков, оперирую как раз по многим специальностям, которые затрагивают и гинекологию, хирургии, хирургию, и хирургии, онкологию, урологию. Поэтому можете по всем этим вопросам ко мне обращаться. В основном я делаю оперативно-мешательство лапароскопическим методом, то есть через несколько проколов, малоинвазивно. Огромное количество применяю методик собственных авторских, так сказать, их более 27 по различным зоологическим формам. Ко мне приезжают пациенты со всего мира, Поэтому, если какие-то вопросы и проблемы есть к вам, то можете всегда обращаться, и я в соцсетях отвечаю и на личный свой электронный адрес всегда сам, то есть вы можете мне писать в директ сюда, в инстаграм, в или в телеграм, и я отвечу на ваши вопросы, иной раз это... Требует определенного времени, там, ну, словно говоря, там день-два, то и, так сказать, побольше, вот, но дождитесь моего ответа, я обязательно отвечу, потому что я работаю хирургом, вот, я оперирую ежедневно, у меня большое количество операций, у меня большое количество консультаций, в свободное время я отвечаю на все ваши а, запросы, а, так сказать, как в соцсетях, так и на мой личный электронный адрес. Мой личный электронный адрес пучков.кв.собака.mail.ru вы всегда можете написать мне, я всегда только единственно предупреждаю, что Делайте фотографии всех своих исследований четко и ясно, чтобы они были различимы, чтобы можно было прочитать, потому что иной раз вы размыто фотографируете, присылаете, мы несколько раз переписываемся с вами, чтобы я получил четкие абсолютно фотографии ваших исследований. В основном указываете жалобы возраст, пишите мне проблемы, прикрепите данного обследования Я, как правило, даю развернутый ответ, чем в этой ситуации я могу помочь вам. Также вы можете связаться с моей помощницей Ольгой по телефону 8-985-222-1087. 9-885-222-1087. Зовут ее Ольга, и она, как правило, расскажет все технические аспекты, запишет вас на консультацию или на исследование, или <coughs> расскажет какие-то нюансы по подготовки оперативно вмешаться всегда можете к ней обращаться. Значит, еще раз, Москва, Швейцарская университетская клиника, Пучков Константин Викторович, я готов отвечать на ваши вопросы. Пока вы задаете мне вопросы, я сейчас здороваюсь со всеми, кто присоединяется к нам, я очень рад, и, как правило, всегда у нас проходит это все активно, вот. Я хочу отметить, что так сказать, основную массу всех обследований перед оперативным вмешательством можете пройти у нас в клинике. Как правило, на это необходимо всего день-два. Поэтому, если вы издалека есть какие-то проблемы со сдачей анализов, то есть проблем никаких нет, я всегда в письме пишу план обследования, что нужно будет сделать. Вот. И в этой ситуации это вы можете как бы, или сдать анализы у себя, потому что для многих они не хотят за деньги сдавать анализы, поэтому проблем никаких нет, можете анализы сдать у себя, и с готовыми анализами, так сказать, на бланках синими печатями, приехать уже, мы в режиме онлайн отслеживаем и смотрим ваши эти анализы, или, если, так сказать, эти анализы не делаете у себя, то есть вы приезжаете и делаете у нас, потому что все какие-то основные базовые исследования, которые необходимы мне для принятия решения в виде оперативного вмешательства в объеме, да, и отсюда, так сказать, складываются определенные ваши затраты, помогают уже до вашего приезда все понять, вот, то как бы все основные детали мы можем на месте все решать, сразу вас обследовать, госпитализировать при необходимости выполнять оперативное вмешательство. Единственное, что все это надо, конечно, согласовывать заранее. Так, значит, у нас начинаются вопросы уже непосредственно так. Мы начинаем с «Контакта», «ВКонтакте». Так, у девочки 15 лет киста желтого тела 5 на 2 и 1 миллиметром. Страшно ли это? Значит, ну, во-первых, это не страшно, во-вторых, конечно, надо общаться с детским гинекологом. Я врач взрослый, я работаю только с пациентами с 18 лет, то есть 18 лет исполнилось, да, я имею, имею право консультировать и оперировать, так сказать, людей именно с 18 лет, чтобы понимание было киста желтого Тело небольших размеров, я думаю, что она до следующих месячных высосется сама, и ничего не надо делать. Но обязательно нужно находиться под наблюдением, так сказать, врача, именно врача своего по профилю. УЗИ сделали на полный мочевой пузырь за три дня до месячных, обратился из-за того, что болела справа. Ага, так, это все в продолжении вопроса этого про девочку 15 лет. А, значит, э, кстати, скажите еще раз электронную почту mail.ru Пишется все маленькими буквами, Слит слитно mail.ru Она есть и в таплинге везде, то есть вы можете в электронке, вернее в интернете набрать в Яндексе фамилию, имя, отчество и высветить мой синий сайт, на котором подробно все описаны, зоологические формы, методики лечения, которые я делаю. Можно записаться на консультацию, там все мои электронные адреса, телефоны, то есть все-все-все есть. Пожалуйста, вы обращайтесь, сайт Пучков.КВ.Собака.Mail.ru Точка .ру. То есть вы можете всегда тоже туда зайти и какую-то дополнительную информацию для себя почерпнуть. Диагноз по гастроскопии, хронический гастрит, обострение, скользящих грыжи пищеводные отверстия, диафрагмы ничего кушать не могу, что делать? Значит, вам нужно обязательно сделать рентген пищевода и желудка с барьем, вот, и выслать мне эти результаты, данные своей гастроскопии и данные рентгена на мой личный электронный адрес. Вот, и, так сказать, я определюсь, потому что, ну, как бы, чуть-чуть, буквально пару слов на эту тему, то есть мы все знаем о том, что показаниями для оперативного вмешательства является наличие дыжи пищеводного отверстия диафрагмы или выраженный рефлюкс изофагита так сказать так называемый герб если мы видим изменения в пищеводе воспалительного характера то есть отмечается гиперемия на гастроскопии или эрозии если есть выраженная клиническая картина вот а если консультативная терапии не дает эффекта, то 100% в данной ситуации нужно делать оперативное вмешательство. Просто я всегда уделяю внимание, что надо стремиться не делать фундапликацию по на 365 градусов, полную, да, то, что делает основная масса хирургов. Заостряю на этом специально внимание, так как эта фундапликация, она... Да, да, так, так сказать, образует абсолютный клапан а, такого, какого в природе нет и это нарушает определенным образом участие пациентов в глотании отсутствие отрыжки, отсутствие рвоты то есть есть большое количество дискомфорта после оперативного вмешательства и гастроэнтерологи видят этих пациентов и отговаривают всячески больный ход оперативного вмешательства опираясь на эти данные, они абсолютно правы потому что фундопликации по низу но это нехорошая фондапликация я делаю фундопликации по толпу на 270 градусов это это физиологический фонд абсолютно не нарушающие глотание, при ней можно вырвать, а, так сказать, сбросить газ, то есть сохраняется отрыжка, все физиологические функции, которые присущи нашему естественному сфинктеру, при этом она обладает хорошим антирефлюксным эффектом. Поэтому обратите на это внимание, значит, конкретизирую ваш вопрос, сделайте рентген и желудка с барем, присылайте мне сюда в личку свои все данные, я вам дам развернутый ответ, что в вашей ситуации делать надо консервативно полечиться или уже вас нужно оперировать. 20 лет, инвалид, детство первый год неврологический, возраст, близняк. прислать мне полностью данные этого пациента на мой то самое, в личку, мне нужна гастроскопия, мне нужен рентген, мне нужно описание жалоб обязательно, да и если проводилась какая-то терапия, какое-то лечение, то есть что и где лечились, может быть в выписке есть гастроэнтерологов, и я вам дам развернутый ответ, что в этой ситуации нужно делать. А могут ли повторяться полипы в матке, если его удалить? Да, повторяться полипы могут. Удалять надо полипы обязательно, потому что из полипов вырастает рак. Вот просто при удалении полипа надо обязательно делать гистероскопические не вслепую а делать выскабливание, да, под контролем зрения видеть, где он, какое у него основание, и резектоскопически обязательно это основание убрать. Это снизит в несколько раз риски возникновения полипа вновь. Раз. Второе нужно обязательно сделать гистологический с и на основании гистологического исследования понять форму вид полипа, что у нем больше фиброзного компонента или железа, и в соответствии с этим нужно обязательно профилактически назначать терапию, которая еще в несколько раз уменьшит количество рисков образования этого полипа вновь. То есть правильное оперативное вмешательство, правильное гистологическое исследование и профилактическое лечение то есть гарантирует риски возникновения полипа вновь там, менее 1% всего, да? но такое возможно но все равно, если просто его выставить, удалить, убрать, ну, как условно, говоря, грипп, срезать, ножку оставить, вот, и не проводить никакого профилактического лечения, то риски, что он вырастет вновь, они, естественно, будут гораздо выше. Вот, дальше, значит, здесь у нас ВКонтакте все, посмотрим, что у нас в Инстаграме появилось, присоединяется большое количество у нас людей, я очень этому рад, всегда, когда у нас хорошая дискуссия, аудитория активная. Значит, какая вероятность роста миом после органосохраняющей операции Это уже в инстаграме вопросы Значит, все зависит от возраста вот, Все зависит от количества миом, которых, с которыми пациентка идет на оперативное вмешательство сказать, Если это одиночные миомы, то риски развития рецидива составляют ну, примерно процентов 5 Если миом, миомы 2, 3, 4, риски возрастают там, до 10, до 15 процентов Если миом там, 50, 60, понятно, что примерно 67 проценту, что они вырастут вновь. Если их 100, 200, там 250, мы такое количество миом удаляем, да, то риски развития, а, так сказать, рецидива миом, что они вырастут из какой-то еще гладкомышечной клетки, возрастают, ну, примерно процентов, там, 90-100. Вопрос в том, что для чего мы это делаем, да, если мы удаляем большое количество узлов у молодых женщин, и они не беременели, и рожали, и не рожали, да, и им а, хочется так сказать сохранить свою репродуктивную функцию и реализовать себя как женщину, так сказать, и забеременеть, и получить хорошее, прекрасное дитя, то в этой ситуации нам нужно иметь так сказать, холодный период, да, так называемый период без миом, чтобы он был хотя бы года 2-3-4. И в этой ситуации мы делаем миомоктомию, сохраняем матку, за это время заживает все ранки на матке, образуется хороший Рубец, вот, дальше женщина беременеет, рожает, и понятно, что миомы могут возникнуть вновь, но уже это как бы история абсолютно иная, да? то есть мы разбираемся уже опять с ними заново, или опять их удаляем, если она собирается беременеть, или удаляем тело матки, все опять зависит от возраста, от желаний женщин, от конкретной непосредственно клинической ситуации. Поэтому в любом случае просто сидеть и пытаться расти их и основания значит, что они могут опять вырасти вновь, но это неправильно, потому что большинство миом, они симптоматические, то есть они клинически проявляются. Если эта миома растет в просвет матки, то, как правило, в 90% случаев она проявляется кровотечениями, бесплодием и невынашиванием беременности. Вот. Если это миома интермамуральная или субсирозная больших размеров, то она сдавливается соседние органы, прямой кишку, мочевой пузырь, это, так, так сказать, вызывая жалобы, может быть обильные месячные с развитием хронической анемии, то есть это часто ситуация у женщины. Если это в чистом виде супсирозные миомы на ножке, возможно, перекрут этой миомы, болевой синдром, некроз, развитие острого живота, лапаротомию, удаление матки, там и прочее, прочее. То есть это ситуация абсолютно нехорошая. Вот, поэтому любая миома, которая размером больше четырех сантиметров, надо делать оперативное вмешательство и удалять. У нас матка сама, так сказать, сантиметра всего в диаметре. И вроде говоря, там 4 см маленькая миома, нет, не маленькая, она размером с матку. А если миома располагается субмукозно, то есть так называемая подслизистая миома, которая растет внутрь матки, то ее надо оперировать при любом размере, хоть 5-7 мм ее нужно удалять, потому что она может быть источником мобильного кровотечения из матки в любое время. Вы куда-то улетели, перелет, самолет, так сказать, погрелись на солнце или тяжелая физическая нагрузка, спортом позанимались или какой-то стресс, и так сказать, сильно закровили. Да? И эта ситуация уже экстренная, с которой нужно будет разбираться уже в таком в экстренном порядке. Так, двигаемся дальше. интера интермурально по задней стенке, размер 7 сантиметров. Возможно ли избежать лапартомию? Да, конечно. В этой ситуации я вам сделаю лапароскопически по своей бескровной методике. 7 сантиметров узел, если он одиночный на задней стенке. Без проблем я уберу лапароскопически через три прокола. Бескровно и все у вас будет в данной ситуации хорошо. Можете мне на мой личный электронный адрес... Ручков, КВ, Собака, или сюда в Директ прислать свое УЗИ, описать свои жалобы, я дам развернутый ответ, примите решение, приезжайте, все я вам сделаю. Можно ли после операции на матке при нише беременеть? Значит, если есть ниша и тем более она глубокая, то это говорит о том, что это несостоятельный рубец на матке. Надо делать так называемую метропластику да, иссекать этот старый рубец, зашивать это место заново, вот, чтобы сформировался хороший полноценный рубец. И дальше уже беременеть и рожать. Значит, надо обращать внимание на толщину оставшегося миометрия от ниши до серозной оболочки. Она должна быть обязательно больше 3 мм. Если там 3,5-3, там и 2,5 миллиметра, то риски развития нестоятельности рубца во время беременности крайне высоки. И в этой ситуации, конечно, нужно делать обязательно операцию метропластику, я это делаю лапароскопически, тоже через прокольчики по своей, так сказать, бескровной методике. Вот. а сама по себе нестоятельность рубца во время беременности – это очень плохая ситуация, потому что она может закончиться гибелью плода, удалением матки и, так сказать, нередко, и, так смертью пациентки, да, потому что развиваются у нас очень массивные кровотечение так сказать, в этот момент. Поэтому лучше до такой ситуации не допускать. Так, двигаемся дальше. Что у нас еще есть? Так, какие вопросы? После операции колэктомия, анастомоз или ректальный бок в бок кишки упали вниз. Можно ли приподнять хирургически рассечь спайку? К сожалению, хирургические тонкие кишки не поднимаются. Да, и, в принципе, по большому счету в этом ничего нет, страшно, что они находятся низко. Вот, если брыжейка пересекается, понятно, тот, тот фиксирующий аппарат, на чем они висят, его нет. И, естественно, что есть некое опущение этих органов вниз. А для того, нужно что-то делать, рассекать спайки или нет, надо сделать следующее исследование. Надо сделать суточный пассаж бария по кишечнику. И если есть затруднение прохождения бария по тонкой кишке, вот вы пишете про тонкокишечный анастомост, то в этой службе, надо делать лапароскопию, рассекать спайки. И причина вашего там, болевого синдрома или большого дискомфорта в кишечнике как раз может быть вот этот выраженный спаечный процесс. Но его надо подтвердить его надо действительно увидеть, что он нарушает функцию органа, и в этой ситуации конечно надо делать оперативное вмешательство, поэтому просто поднимать а, кишечник, это бесполезно неправильно и практически нереально а, от чего может быть, когда просыпаюсь ночью а, так сказать, ну, с полным мочевым пузырем правый бок болит но это может быть от самого мочевого может быть есть какие-то воспалительные изменения в нем, цистит там или еще что-то в данной ситуации надо обратиться к урологу, сдать анализ мочи, сдать анализ крови. Может быть, сделать какие-то исследования, ну, по крайней мере, хотя бы УЗИ, так, так сказать, сделать этой мочевой системы. Вот. Может быть, нужно сделать будет цистоскопию, осмотр слизистой мочевого пузыря. После этого будет, так сказать, понятен диагноз и назначено лечение. При желании вы можете приехать к нам в клинику, и мы можем, так сказать, провести вам все эти необходимые исследования вот, и при необходимости лечения. Так, про нишу я уже ответил. Двигаемся дальше. Вы можете мне второй раз вопросы не писать, потому что я обязательно на них отвечу. Просто я отвечаю, так сказать, в одной сети, в другой сети. Да, и не сразу. Все вопросы я увижу, не волнуйтесь. Вот, я их листаю в ленте сверху вниз по мере очередности. Поэтому не надо второй раз задавать, я обязательно вам отвечу. Если повредили нерв прямой кишки, который действует на позыв, они могут восстановить самостоятельно или нет? Если это произошло с одной стороны, у нас у нас два потентальных нерва гипогастральных, так называемых, которые отвечают за все эти вещи. Вот. Если это с одной стороны, то это восстановится без проблем за счет, так сказать, второго нерва. А на это нужно примерно 8-10 месяцев. Если повреждение было с двух сторон, то это может восстановиться, но для этого нужно очень много времени, и понятно, что функция до конца не вернется до той ситуации, какая она была. Так, двигаемся дальше, дальше, дальше. Листаю. Так. Под вопросом поставили пищевод барета. вы занимаетесь этим лечением? Да, конечно, занимаюсь. То есть, если у вас есть под вопросом пищевод баррета вам надо обязательно сделать гастроскопию. Вот. И во время гастроскопии с подозрительных участков минимум из четырех участков надо взять биопсию. А как правило, это может быть и 5, и 6, и 7. Чтобы мы четко поняли, так сказать, есть пищевод барета или нет, это морфологический диагноз, который ставится на гистологическом исследовании, так сказать, тип этой э, так сказать, метаплазии, то есть это желудочное или это кишечное, есть ли элементы дисплазии уже, то есть это, так, так сказать, предраковое состояние да, в данной ситуации или нет. И обязательно надо делать рентген и желудка с барием, который позволяет нам выявить, если отверстие диафрагмы или нет. То есть как источник, как проблема, откуда берется пищевод Барретта. То есть он берется за счет рефлюксов из желудка в пищевод, или кислых, или щелочных. Вот. И нам надо определить, есть ли анатомические изменения в этой зоне, которые привели к этому патологическим рефлюксам да, и образованию пищевода Барретта, или этих анатомических изменений нет. Если анатомические изменения есть, то на первом этапе надо обязательно делать так сказать, лапароскопию, устранять грыжу, делать фундапликацию. Можно сделать радиочастотную абляцию, убрать эту измененную слизистую, за 7-10 за дней вырастает ваша новая слизистая и вся тема будет закрыта. Если предварительно на рентгене так сказать, при обследовании не выявляется грыжа, то надо сделать суточную пашметрию и манометрию и определить, так сказать, есть ли патологические рефлюксы, то есть если есть или нет герб. Такой выраженности, которой необходимо оперировать и в отсутствии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Да, то сделать только, только так называемую вот чтобы прекратить эти патологические рефлюксы. А затем уже делать радиочастотную абляцию. Можно в обратной делать последовательности. Вначале сделать РЧА, а потом делать уже коррегирующие операции на пищеводном желудочном переходе. Но в любом случае это нужно сделать. Если надо если делать только РЧА, то риски развития рецидива, они всегда выше, чем если мы убираем с вами причину, да, то есть если мы работаем на пищеводно-желудочном переходе. Поэтому подытоживаем. Значит, для определения и постановки диагноза пищевода барета делаем обязательно гастроскопию минимум с биопсией из четырех зон. Надо обязательно делать рентген пищеводной желудка с барием и в отсутствие грыжи пищеводной отверстия диафрагмы обязательно делаем суточную башметрию и манометрию пищевода. Все можете сделать, прислать мне результаты. Если у вас там чего-то нет, то можете обратиться к нам в клинику. Все эти обследования можно пройти у нас за два дня. Вот пройти мою консультацию и мы определимся, так сказать, дальше, что с вами делать. После установки Мирена, миома ушла. Может ли миома вновь появиться после того, как уберут берут ну, Скорее всего, что все-таки это, наверное, была не миома, а какой-нибудь узловой аденомиоз. Небольшой, потому что Мирена на миому не действует. Если у вас ушел этот узел, я рад за вас. Но никаким образом, так сказать, это не может влиять на возврат миомы или еще что-то. То есть, как правило, миома, применя... мирена применяется при гиперплазии эндометрии, то есть при проблемах в эндометрии и при аденомиозе, то есть так называемом внутреннем эндометриозе, который может носить как узловой, вот, так и диффузный характер. Вот для этого она применяется и очень хорошим обладает эффектом. Так, двигаемся дальше по... Инстаграму, что у нас еще есть? Всем машу ручкой, кто присоединился к нам. 46 лет. ВМС полости матки 10 лет. Необходимо ли удалять перед орган сохраняющей операции? Обязательно нужно удалять ВМС потому что так сказать, она является источником воспаления в полости матки, такой маленькой хронической инфекции. Если мы делаем органозохраняющие оперативные вмешательство, всегда есть риски, что эта инфекция пойдет в толщу самой матки. Поэтому внутриматочную спираль нужно обязательно удалять перед оперативным вмешательством на матке. Потом при желании можно поставить вновь. Проводите ли эмо премиуми? Мы не проводим эмо премиуми. Я очень так сказать, скептически отношусь к этому методу. Показания всего 4-5% в премиоми матки. Это в экстренных ситуациях и случаях обильного кровотечения, и в тех случаях, когда пациентка в силу своих соматических заболеваний не может перенести так сказать орган органосохраняющую оперативную вмешательство да? то есть в этой ситуации нужно делать эмо если это молодая здоровая женщина вот так сказать, там, так сказать до, до 50 лет условно говоря да, и можно сделать орган органосохраняющую оперативную вмешательство им вот, ей делать не нужно потому что эмо это перекрытие кровотока в маточных артериях это нарушение кровоснабжения яичников возникает ну, примерно процентов 15-20% случаев случаев, это нарушение процессов питания эндометрия с развитием некроза, эндометрия и развитием, так, так сказать, синехи, спаек в полости матки, да, и это... Так сказать, развитие некрозов непосредственно в самих узлах. Миомы никуда не деваются, они уменьшаются, уменьшаются через некроз. Да, то есть это как инфаркт миокарда с выраженным болевым синдромом, с, так сказать, день, два, три колет, наркотические анальгетики, настолько выраженный болевой синдром после эма. Вот, ничего хорошего в этом нет, особенно если женщина собирается беременеть и рожать, то это является противопоказанием в Америке в Европе вот, выполнение эма. Потому, потому что матка нам нужна здоровая, хорошая, хорошо кровоснабжаемый для беременности, да, и пережимать там основной сосуд в этой ситуации не очень хорошо. Это я всегда привожу пример, если хотите выиграть Олимпийские игры в беге, то есть бедренную артерию пережимать не надо, у вас конечность работать будет не так хорошо, как, так сказать, собственным сосудом. Поэтому всегда сто раз подумайте, то есть в основном это осваивание квот, вот, то есть это... Давайте сделаем, это бесплатно, не поможет, не поможет прооперируем. Вот, дальше мы получаем проблему, с которой невозможно ее выправить. Да, то есть раземболизировать обратно артерию нереально. Ко мне такие пациентки обращаются, мне им мы сделали, вот можно вы обратно, так сказать... Вы же занимаетесь временной окклюзией артериального роста. Я говорю, что временная окклюзия – это пережатие сосуда извне так сказать, во время оперативного вмешательства, всего на час-два-три. Вот. А эма это введение внутрь просвет сосуда пластиковых эмболов, которые насыщают потом матку, и матка вся вот в этих пластиковых эмболах. И их оттуда удалить обратно невозможно. Если нет толстой кишки, стул после еды через 8-9 часов, то есть это в норме или нет, или замедленная перистальтика, надо делать вам обязательно а, суточный пассаж в по кишечнику и посмотреть, что происходит с кишкой. А, сказать, останавливается ли где-то это механически, или это за счет медленной перистальтики, вот, или адаптируется сама кишка, она и должна адаптироваться, Сказать, пассаж слегка замедляется, по ней, да, сказать, более так, усиливается всасывание, то есть она компенсирует, берет на себя определенную работу толстой кишки, потому, потому что процесс всасывания воды происходит именно там, в толстой кишке, поэтому, естественно, что пассаж может замедляться. После удаления одного яичника с кистой прошло полтора месяца, месячных нет, до этого были регулярно, это норма или нет. Ну, нужно в данной ситуации сдать гормоны, посмотреть, в принципе, может быть с двух месячных на там две недели. Вот, так сказать, сделайте УЗИ, посмотрите, что у нас с эндометрием, посмотрите, что у нас с ящиком, с другим, что у вас как раз в зоне оперативного вмешательства. Вот, и на основании этого можно сделать выводы, есть за что беспокоиться или нет, да? или просто нужно в данной ситуации какое-то время еще подождать. Так, двигаемся с вами дальше, дальше двигаемся. Ну, здесь спасибо, спасибо, спасибо везде, пожалуйста. Так, благодарю вас за подробные ответы. Спасибо вам. Что лучше для мигрени в шейном отделе? Я этим, к сожалению, не занимаюсь, извините, и лучше вам с неврологом в данной ситуации или с нейрохирургом поговорить. При осмотре цитологии получил результат атипичной клетки АСКОП. Мои действия. Пересдать. Да, надо пересдать. Это раз. Дальше, если это повторится, вот, то надо сделать кульпоскопию. Обязательно посмотреть шейку под микроскоп. Если есть там какие-то патологические участки, то надо сделать обязательно биопсию. Потому что эта ситуация не нехорошая. Вот, и с ней надо заниматься. Это не говорит о том, что это рак. Ни в коем случае, да, но это может быть предраком, и если не начать правильного лечения, то это может в конечном итоге быть плохой ситуацией, да, которая потребует радикального оперативного вмешательства. У меня это уральный миома 16 мм, примерно с 13 -го года. Беременность не наступает, делали 2 безуспешно. Возможно ли, что это из-за миома не наступает? Вот. Я думаю, что скорее всего, что нет. Вот. Вам надо в данной ситуации все-таки с репродуктологами позаниматься, потому что такая миома маленькая, если она не деформирует полость матки. То есть она, понятно, не оказывает никакого воздействия. Вот. Просто нужно, может быть, сделать диагностическую лапароскопию в данной ситуации Потому что часто очень есть бессимптомный эндометриоз Буквально очаг там 5-7 мм на брюшине позади матки да, И он вызывает очень выраженные изменения так сказать, в этой зоне И беременность может не наступать А удаляем этот очаг и все будет хорошо и без ЭКО Если проходимость, проходимость труб сохранена и со спермой все в порядке так, двигаемся дальше. Можно ли долго ходить с мемой? Ну, с мемой можно ходить всю жизнь. Вот, да, просто ничего хорошего в этом нет. Можно добиться осложнений, с которыми потом нужно уже будет бороться. У всех миомы растут по-разному, причем каждый узел растет по-разному. У вас может быть там 5-6 миом, один растет быстро, а остальные там длительные времени растут вообще, да, условно говоря. Поэтому спрогнозировать, какой узел в какое время будет расти. Меня часто спрашивают об этом: нереально, не надо, и никаким образом мы это не сделаем. А размер миомы считается вместе с маткой или узел? Нет, считается только узел один, да, считается он в сантиметрах, в миллиметрах, вот я всегда категорически против там, измерений в неделях беременности, да, в неделях у нас измеряется время, можно мерить там, в месяцах, в неделях, в годах, вот. а размеры мерятся в миллиметрах, в сантиметрах, то есть есть метрическая система мер. Так, грыжа еще на 3 сантиметра. А когда нужно делать операцию, если переел немного и капец, ничего начать мне? Вот, а значит в данной ситуации вам надо прислать мне полное описание гастроскопии и рентгена, или сюда в личку, или на мой личный электронный адрес пучков к.в. собака вот и проблем никаких нет, я вам отвечу, дам полноценный ответ, пожалуйста приезжайте, я оперирую вас и я думаю, что мы все вопросы ваши решим. 46 лет, множество что мемы большой размер у через какое время могут вырасти новые миомы после органосохраняющей операции, вот, а, значит они могут не вырасти вообще. В принципе, да, особенно 46 лет. Вот, могут вырасти, вот. прогнозировать крайне сложно, но если вы хотите сохранить орган, то надо это делать и сомнения никакие не убирать. Речь не идет о месяце 2-3, если это возникнет ситуация, то есть через года 3-4-5, непонятно, какого размера они вырастут, Может, они будут очень маленькие и не будет необходимости оперативного вмешательства, Там дальше приходит климакс и вся ситуация в этой ситуации, ну, условно говоря, она затухает. Поэтому я советую, если есть желание избавиться от этого, надо оперировать, саматку надо сохранять. Все, если никаких противопоказаний для этого нет. Можете прислать мне все свои результаты. Вот, и далее уже будем смотреть, 7 ноября вы будете на работе или нет, скорее всего, что нет. 7 это, по-моему, какой-то праздничный день. Вот, могу сейчас посмотреть в календарике. Вот, вы мне напишите в личку, я вам отвечу, То, что у меня сейчас календаря нет перед глазами. Так, в Инстаграме мы закончили. Переходим опять в ВКонтакт. Я смотрю, здесь много вопросов. Написали у нас. Вот, и мы двигаемся вперед. Скажите, пожалуйста, можно номер вашего телефона? Значит, я диктую номер своего телефона. 8. 985 222 двести двадцать 985 222 восемьдесят семь Так, спрашиваю, будет ли запись эфира. Обязательно будет запись. Я его запишу, и он будет выложен и в Инстаграме, и ВКонтакте. То есть он будет. Проблем здесь никаких нет. Вот кто-то вам уже тут пишет мой, мой телефон. Лариса Лаптева помогает всем. Помогает мне, вернее. Благодарю вас за это. Так, двигаемся дальше. Так, идем вниз. Значит, мы остановились на грыже пищеводного. Значит, полип тоже был. Ту-ту-ту-ту-ту. Дальше, дальше. Сейчас. Прооперировано трижды на кишечнике. Удалена сигмовидная кишка, удалена стома, удалена один метод мм тонкой кишки и множественные спайки. Ирина. А дальше все у меня прорывается. То есть непосредственно вопросы я не увидел. Если он какой-то у вас большой и сложный, если вам три операции сделали, Пишите мне на мой личный электронный адрес, пучков.кв.собака.мейл.ру, прикрепите все выписки оперативных вмешательств, опишите проблему на сейчас, что беспокоит вас, какие есть методики обследования, я вам там развернутый ответ, вот, и постараюсь вам помочь. Значит, год назад удалили полип в матке Гистология доброкачественная Через год он вырос снова Плюс миома 3,5 см на протяжении 7 лет не растет Вот, полип надо обязательно удалять Вот, миома, если не растет И, так сказать, никаких не вызывает Проблем 3,5 см можно еще понаблюдать за ней, да, если она все-таки будет 4 и выше, или она располагается где-нибудь в области перешейка, или на боковой стенке в области сосудистого пучка, лучше ее оперировать сейчас, да, не дожидаться больших... Размеров, потому что период будет крайне-крайне сложно. Киста 12 мм на яичнике в 47 лет. Как держать на контроле? Значит, надо обязательно делать УЗИ. УЗИ нужно делать раз в 3 месяца в данной ситуации. Но, по большому счету, 12 мм, конечно, это маленькая киста. Я бы стал еще кровь на вонка, маркеры и обязательно сделал МРТ с контрастом. Вот. Но вообще считается, если образование больше 3-5 месяцев есть в яичнике, тем более в предменах паузы в данном Ситуации, то лучше все-таки делать оперативное вмешательство и удалять. Поэтому сделайте МРТ с контрастом. Если это образование контраст не копит, это уже, так сказать, позволит хотя бы там понаблюдать какое-то время еще сдать кровь на маркера, Если все спокойно, то можно наблюдать. Если в данной ситуации будут хоть какие-то повышения онка маркера или есть признаки накопления контрастного вещества, нужно делать обязательно оперативное вмешательство, то что из любой кисты вырастает рак значит удаленные полипы в желудке, это самое, могут ли вырасти вновь? Могут, да, то есть как бы если есть склонность к этому, а у нас есть и желудка большая, в любом другом месте. Полипы могут вырастать, поэтому надо гастроскопию в данной ситуации после удаления полипов. Первый раз делается через 6 месяцев и смотрим, что все хорошо. А далее раз в год надо обязательно делать гастроскопию и следить за этими полипами. Еще раз говорю о том, что из любых полипов, которые есть у нас в носоглотке, в носу, в пищеводе, в желудке, в кишке, в матке, всегда может вырасти рак. То есть это как раз вот та основа, откуда желистые раки и растут. Поэтому все полипы, которые где-то выявляются, должны быть удалены. И это самая правильная и действенная мера по профилактике развития рака. Потому что рак в основном растет во всех в дыхательных путях, да, и в пищеварении, и слизистые, Поэтому нужно обязательно их все-все-все удалять. Я не услышал ваш ответ насчет мальчика, ментального инвалида. Трансляция отключилась на пару минут. Значит, в данной ситуации вы э, пришлите мне все данные этого пациента в яндерации, что помочь, и что нужно сделать? Мне нужна гастроскопия, мне нужен рентген, мне нужно понимание жалоб, что беспокоит, да, так, так сказать, что с ним происходит. Удаление желчно-безопасная операция или нет? как... Часто повреждаются желчные протоки. Значит, если хирург неопытный, то частота повреждения составляет примерно 0,05%, да, то есть это на тысячу операций, где-то у 5% может это быть. Эта ситуация нехорошая. Потом, так сказать, необходимо делать реконструктивные оперативное вмешательство часть протока замещать кишкой. Вот, если хирург опытный, то частота встречается, так сказать, она вообще там менее тысячного. Поэтому ищите опытного хирурга, кто это делает, так сказать, операция отработанная, вот, просто а, как раз протоки желчные, они занимают первое место по вариации анатомии, и если это наслаивается на какой-то воспалительный процесс, который есть в желчном пузыре, затрудняющий для хирурга диссекцию этих протоков в этой зоне, да, то есть есть выраженный отек, есть выраженные изменения, вот, то, конечно, риски повреждений протоков, они резко возрастают. Поэтому... Оборудование, хорошая клиника, позволяет операции делать менее опасным, более безопасным. Очень приятно вас видеть. Спасибо вам большое за все. Благодарим вас за эфир. Всего самого лучшего. Благодарю вас. Госэль пишет. Значит, заключение паренгеноскопии с барьем, фиксированной грыжи пищевода. То, то, то, ну, вот смотрите, то есть вы вопросы мне задавайте, потому что я вижу всего, так сказать, три строчки, условно говоря, да, поэтому вопросы короткие могу ответить. Если вы пытаетесь мне полное описание гастроскопии или там УЗИ или ФГС, я не вижу все равно здесь, я вижу только начало вашего предложения. Поэтому, если какая-то сложная тема, Пишите мне сюда в личку вот, или так сказать, на мой личный электронный адрес я вам дам, дам ответ. Если вы хотите какой-то короткий ответ, короткий вопрос задавайте, потому что вот так разбирать каждый случай я не могу. У нас по большому счету с вами осталось всего 15-20 минут эфира. Значит, при наступлении периода менопаузы нужно ли принимать какие-то препараты, самочувствие хорошее. Вот, естественно, что надо, нужно следить за своим здоровьем в данной ситуации, сдать кровь на гормоны, пройти обследование, молочные железы, УЗИ и прочие все эти вещи делать. Вот, и именно непосредственно уже с врачом определиться, нужно что-то применять или нет. В плане витамины, гормоны, улучшающие работу системы, обязательно нужно, так сказать, витамин D препараты кальция, уменьшающие остеопороз и прочее, прочее. То есть, конечно, какие-то корректирующие вещи нужно делать, потому что с годами при убывании гормонов в нашем организме происходят изменения, которые не приводят организм в лучшую сторону, да, приводят в худшую. Поэтому надо за ним следить, надо обязательно двигаться, спортом заниматься, хорошо высыпаться, хорошо питаться и, естественно, какие-то вещи нутритивно дополнительно вводить. Но это надо делать под контролем врача. При каком размере рекомендуется удаление ангиомиолипомы почки а, при медленном росте? Делаете ли вы такие операции? Да, делаю. Я это делаю лапароскопически. Но, как правило, ангиомиолипомы все-таки оперируются при размерах там, 5 сантиметров и выше. Вот. Или, если это меньше размеры, но она сдавается. Вконтакте слышно или нет меня? Потому что подзавис опять. Напишите мне кто-нибудь, что связь хорошая вконтакте. Потому что я так вижу, что зависает периодически почему-то. В Инстаграме я понимаю все хорошо. Напишет кто-нибудь, мне даст ответ, что ВКонтакте я вас слышу. Видно, слышно хорошо. Хорошо, пока мы разбираемся там, переходим в Инстаграм. Опять снова. Здесь у нас уже присоединилось большое количество еще Слушателей. Так, хорошо, значит, сейчас я здорово, привет из Казахстана, приветствую, еще раз телефон продиктуйте, пожалуйста, да, мой телефон 8-985-222-1087, 985-222-1087, вот Анна пишет, что трансляция прорывается ВКонтакте, да, но сейчас слышно или нет? То есть, как бы, Анна, ответьте мне, то есть сейчас она, потому что вопросы там еще есть, хотелось бы на них ответить, если слышно. Так. Гиперплазия 6 мм. Стоит ли удалять матку? В данной ситуации надо обязательно сделать гистероскопию вначале, осмотреть полость матки и удалить а, слизистую, а, так сказать, а, при выскабливании. Дальше исследовать ее гистологически и по результатам гистологии уже определяться. Если больше никаких проблем в матке нет и это простая гиперплазия, то можно ее не удалять. Ага, Прервалась трансляция. Да. Печально это ВКонтакте. Так, ну кто-то пишет. что наверное у нас и хорошо тоже много у нас в Телеграме. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, что все будет отлично. Так, слышно. Ну, тогда я сейчас отвечу на вопросы, которые задавали мне ВКонтакте. Вот. При множественных метастазах оперируйте в кишечнике. нет В этом плане смысла никакого оперировать нет. Как правило, да нужно разбираться с химиотерапевтом, какую терапию в данной ситуации назначать. Но в любом случае это решает онкоконсилиум в составе хирурга, лучевого терапевта и химиотерапевта. То есть один я не отвечу вам на этот вопрос. Так, дальше. Какие размеры полипа в эндометрии матки может привести? Любой размер а, полипа может привести к раку 1-2 мм, поэтому это не зависит от размеров, поэтому и говорю о том, что любой полип надо удалять. Если у вас есть подозрение на полип, вам надо дождаться следующего цикла месячного и на 5-7 день сделать а, ультразвуковое исследование. Если он в начале, в первой фазе цикла будет на УЗИ определяться, надо его обязательно убирать, не дожидаясь. Если он определяться не будет, значит это какие-то просто физиологические гипер плазии разрастания или какое-то подозрение на этот участок и с месячными все ушло. То есть понятно, да, что всегда делаем контроль, если есть какие-то подозрения, вот на 5 седьмой день по циклу, вот и далее уже принимаем решение. Если у вас видит большой полип, там полтора-два сантиметра, понятно, что можно это делать и сразу. А если какие-то непонятные ситуации, то всегда проконтролируйте. Мешает ли паровариальная киста беременность 13 мм? Вы мне этот вопрос задавали а, по электронной почте пару дней назад. Я помню, я вам ответил, что нет. Видите, насколько я помню, даже своих а, слушателей, которые мне задают вопросы. Так, миома 3,5 см, кисты обоих хищников, кровотечение, гемоглобин 98, единомиоз второй стадии удалять матку или нет 40 лет. Присылайте мне все данные обследования. Значит, все зависит от вашего желания. Если вы хотите сохранить, я не вижу показаний, чтобы ее удалять. Да? Но мне для этого нужно посмотреть все ваши обследования. Вот. и а, здесь можно удалить миому, удалить кисты яичников, сделать гистроскопию, посмотреть, какая гистология в полости матки. Скорее всего, есть очаги наружного эндометриоза, если есть аденомиоз. Иссечь эти очаги наружного эндометриоза, а для лечения диффузного аденомиоза поставить гормональную спираль Мирена, и у вас матка будет на месте, а все остальные, все остальные патологические моменты, да, миома, эндометриозы, так сказать, все будет иссечено. И, так сказать убрано. так идем дальше почему после удаления полипов и кисты я пока не могу забеременеть значит проблема может быть не только в кисте и в полипе вам надо проверить проходимость в трубах вам надо так сказать чтобы супруг сдал анализ на сперму вам надо понимать есть ли у вас эндометриоз или нет то есть факторов огромное количество надо пройти полностью обследование вот и понимать дальше Значит, пишут, что звук хороший в контакте, отлично. Нахожусь после тотального эндопротезирования коленного сустава. Помимо упражнений, что еще можно предпринять в данной ситуации? Я не ортопед, я не занимаюсь этим. Вот, если вы хотите получить полноценную консультации в этом плане, у нас есть шикарный ортопед в нашей клинике, который этим этим занимается. Вы можете позвонить моей помощнице Ольге восемь девять восемь пять двести двадцать два десять восемь семь девять восемь пять двести 22 1087 и она вас запишет на консультацию к ортопеду если вам тяжело приезжать на консультацию у нас в клинике существуют шикарные возможности консультировать онлайн то есть вот в таком режиме вы присылаете свои обследования или задаете жалобы беседуете с врачом он отвечает вам можете даже показывать ему проблемные там свое места там колено еще что-то обсудить то есть эти вещи вполне можно все онлайн проводить проблем тут никаких нет 985 двести 222 10 8 -7. 7, Ольга, и она запишет на консультацию как раз картопеду, кто занимается этой проблемой. Так, значит, здесь я на вопросы ответил на все, возвращаюсь опять в Инстаграм, что у нас здесь есть. Так, двигаемся дальше, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Иду вниз. Вам достаточно прислать УЗИ или надо еще и МРТ. Если МРТ нет, то достаточно УЗИ. Если есть несколько УЗИ посмотреть в динамике там год назад, полгода назад и сейчас, вот, то присылайте УЗИ. А, обязательно надо всегда присылать УЗИ свежие, ну, хотя бы двухнедельной, месячной давности. А да, то мне присылают годовалой давности УЗИ и спрашивают, что мне делать с этой миомой. За год ситуация может измениться колоссально. Поэтому прежде чем общаться, надо обязательно освежить УЗИ сделать. Или если вы живете где-то рядом с Москвой, так сказать, с клиники, оптимально вообще приехать к нам на консультацию, сделать УЗИ, сразу пройти мою консультацию, и всегда мы все можем определиться. Так, дальше. Опять спрашиваю. А, телефон уже. Я ответил. Так, двигаемся дальше. Миомы 6 сантиметров не беспокоит 46 лет. Можно не оперировать? Ну, по большому счету можно, но 6 сантиметров – это большая миома. Вот, поэтому... Ситуацию, я все-таки рекомендовал бы ее убрать. Это можно лапароскопически через три проколечка сделать, матку вам оставить, и все, и у вас вообще вся тема будет а, снята. Почему я об этом говорю? Да, меня многие спрашивают, как раз 46, 47, 48, 49 лет. Климакс в данной ситуации не за горами. Вот. Если вы себя хотите ощущать молодой, красивой, подвижной женщиной, вам нужно применять во время климакса ЗГТ, заместительную гормональную терапию. Да? Так сказать, ну, основная масса людей, ну, я имею в виду женщин в европейских странах, в развитых в Америке, у нас, в России, применяет это ЗГТ, да? потому что это позволяет себя хорошо ощущать. Эти гормончики позитивные ваши, это гормоны яичников, они влияют у вас на кожу, на блеск глаз, на волосы, на сухость влагалища, на остеопороз, на сосудистый тонус, да, то есть вот эти многие вещи, которые как бы при климаксе начинают страдать, вот, и ЗГТ нивелирует все эти моменты и долгие годы сохраняет хорошую активность и внешний вид у женщины, если есть миома, то прием ЗГТ будет противопоказан в данной ситуации, киста, яичника, миома, эндометриоз и прочие все вещи, потому что эти как раз гормоны, они естественные, то есть они делают организм более Молодым, и в данной ситуации это будет стимулировать образование миомы. Да? Поэтому, если мы хотим за ГТ принимать, нам надо от этого патологического очага так сказать, уйти. Поэтому надо сделать оперативное вмешательство, миому убрать, матку оставить и принастоящем спокойно принимать Почему в данной ситуации так сказать, я рекомендую оперативное вмешательство, да, климакс, климаксом по поводу миомы. Если вы хотите э, духовья березы, так сказать, я всегда говорю, шахматы, тихий образ жизни, спокойное старение, то, конечно, в этой ситуации можно пройти все без ЗГТ, с миомой. С... Хотела дополнить гиперплазии мне 57 лет. Обязательно делать гистероскопию, обязательно удалять логические исследования и далее определяться. Потому что если это, так сказать, доброкачество, если это, обязательно нужно все удалять и убирать и матку, и яичники, но только после гистологического исследования. По результатам УЗИ мы никаким образом не определяем и нельзя определять объемы оперативного вмешательства, потому что объемы при раке и объемы при доброкачественной гиперплазии, они могут быть, это самое, разные. Вы пропустили мой вопрос по поводу эндометриоза. Наверное, я его, может быть, действительно пропустил. Багира, если можно, задайте его вновь. Подскажите, пожалуйста, киста право яичника, что делать и как лечить. Присылайте мне УЗИ вот, на в личку сюда да, или на электронку. Я вам отвечу, что в данной ситуации нужно делать. Надо смотреть, что за киста, структура фолликулярная, органическая она, размеры и прочее, прочее. Да. Не поленитесь, потому что многие ленятся. Вот, если вы ленитесь мне прислать документы, как бы, да. Ну, а представляете, я не ленюсь на 50 100 писем отвечать вам ежедневно. Поэтому ну, как-то мы вместе все-таки будем на одной стороне. Не ленитесь писать, ленюсь отвечать. Доляха Сигма и Калит. Как лечить? Помогает ли медикаментозное лечение, и принимать решения по виду лечения? Так, Нужно ли удалять матку при миоме 6 см обильной месячные 42 года? Это конечно не нужно удалять, если только миомы можно сделать лапароскопию, бескровно я это делаю по своей методике, миома удаляется 6 см, матка остается, тем более если есть обильные кровотечения, то это стопроцентное показания к тому, что это нужно делать. 29 лет, есть миома 6,5 см, планирую беременность. Будет ли она мешать? Конечно, она мешать будет. Надо на первом этапе удалить миому, лапароскопически это все можно сделать, бескровно дальше заниматься своей беременностью без проблем. А миома большая, она в полтора раза больше матки. Так, пока у нас в Инстаграме все. Останется ли запись эфира, потому что она постоянно прерывается? Да, конечно, она останется, проблем никаких нет. Но, вот, к сожалению, видите, почему-то у меня связь на, в одной этой самой соцсети плавает постоянно. Скажите, пожалуйста, ПЭТ-КТ, есть ли вред от ежегодной процедуры для человека? Ну понятно, что это не безобидные процедуры, да, и что, так сказать, она никаким образом не приносит там условное здоровье человеку. Но если нужно отслеживать, так сказать, за состоянием после онкологического заболевания, да, или лечения, как раз онкологии, то это надо делать обязательно. Так, дальше. не имеет правое плечо, что это может быть? Это может быть проблема в шее, вот так сказать, это может быть проблема в, сам, в самом суставе, поэтому вы можете приехать к нам в клинику, ортопед наш посмотрит, взглянет, мы сделаем все дополнительные обследования и назначим ту терапию и лечение, которая необходима. То есть показаться надо неврологу, показаться надо ортопеду, МРТ сделать шейного и грудного отдела позвоночника, МРТ надо сделать плечевого сустава, вот чтобы специалист ваш, вас, вас, Посмотрел, да, и далее определились, как можно вам помочь. Так, что у нас тут еще дальше? Так, вопросы у меня закончились. Багира мне не написала про эндометриоз, сказал, что я пропустил. Пишите, если актуальность еще этого осталась, потому что у нас время прямого эфира подходит к концу. Мы с вами отработали час. Вот Отлично, очень хорошо отработали, большое количество вопросов опять рассмотрели по разным темам, Вот я очень рад с вами, с вами общаться, отвечать вам на вопросы, я думаю, что и мои ответы они полезны для вас, Вот всегда есть возможность какие-то стрелки часов сверить, определиться к какому а, так сказать, врачу идти, что означает не менее пальцев рук, опять это надо сосуды посмотреть, это надо посмотреть неврологию, шею и грудной отдел позвоночника, то есть это вполне может с этим быть. Вот, я вам, надеюсь, ответил правильно и достойно на все вопросы ваши. Обращайтесь. Еще раз говорю о том, что я Пучков Константин Викторович, профессор, работаю в швейцарской университетской клинике в Москве, оперирующий хирург, гинеколог, уролог и проктолог. По многим специальностям мы применяем малоинвазивные методики. Вы можете ко мне обратиться, написав мне в директ сюда, в Инстаграм, в ВКонтакте или в Телеграм, или написать на мой личный электронный адрес Пучков, КВС, вот Я вам дам ответы на все вопросы или позвонить по телефону моей помощницы Ольге 898. 8,5 1087. Клиника у нас многопрофильная. Кроме меня, работает большое количество специалистов по разным профилям. Мы оперируем щитовидную железу, молочную железу. Мы делаем оперативное вмешательство от пищевода до анального канала. Все, что есть у нас проблемы пищевода, печени, желчного пузыря, селезенки, тонкой, толстой кишки, желудка, почек, прямой кишки, ободочной все операции абсолютно при гинекологических заболеваниях, сложной формы эндометриоза, генитальные пролапсы, любые размеры кисты яичников, рак матки, рак шейки, рак яичников, бесплодие формы, да, то есть вентральные грыжи всевозможные, пупочные, послеоперационные, то есть огромное количество операций, плюс ортопеды работают артроскопии плечевого, коленного сустава, замена тазопедренного сустава, коленного сустава, эндопортезирование плюс хорошей пластической хирургии, все абсолютно Реконструктивно-пластические операции на лице, на груди, на животе делаются, да, так сказать, везде коррекция фигуры, плюс сосудистые хирурги, которые занимаются активно флебологией, все проблемы с венами, малоинвазивная, радиочастотная абляция, вот, которая, так сказать, без оперативного вмешательства лечения вен. Поэтому обращайтесь, у нас огромное количество оборудования по разным аспектам, разные специалисты, и всегда мы можем вам помочь. Ну что, я, так сказать, благодарю вас за то, что вы тоже уделили внимание на прямом эфире, мне, несмотря на выходной, мы хорошо с вами поработали, хороших вам прекрасных выходных, окончания, как всегда, завершая, говорю, что будьте добрее, всегда делайте какие-то позитивные вещи, пусть...